У меня есть небольшой онлайн-магазин, и в основном мы продаем домашние товары, товары для дома. Естественно, я хочу обеспечить своего покупателя наилучшим качеством товара. Мой основной производитель – это Китай. Там находятся фабрики, оттуда производилась доставка. Потому что Китай обладает прекрасной ресурсной базой, и он может предоставить те товары, которые будут соответствовать и требованиям нашего магазина по качеству а, и по цене. А, и, естественно, мне нужно было доставлять каким-то образом товары и все это налаживать. Для того, чтобы уладить все эти вопросы, я лично отправилась в Китай, там находились фа фабрики, там мы заключали контракты, я лично проверяла качество, мы все это обсуждали. И только когда все было ложно, только тогда я покинула Китай. И, естественно, со временем количество товаров в магазине увеличивалось, мы расширяли ассортимент, и все было прекрасно, бизнес был успешен, но... В 2019 году COVID-19 просто разрушился, а фабрика, с которой я работала, закрылась буквально за ночь и некоторые из продуктов, которые были заказаны, не были изготовлены, но в то же время я уже оплатила доставку, которая должна была произвести в срок мне пришлось в срочном порядке связываться с другой фабрикой, которая могла произвести точно такой же товар, точно такой же продукт, и они должны были сделать это очень быстро. Фабрика была найдена, мы предоставили ей образцы, они сказали, да, конечно, все будет, все будет сделано, но дело в том, что э, все оказалось не так хорошо. Э, и... Я не могла лично поехать в Китай а, для того, чтобы убедиться во всем лично. И темпы продаж падали. А, спустя 35 дней они сказали, все, все хорошо, мы отправляем товар. А, но вот когда мы получили товар, мое сердце просто разбилось. Потому что, когда мы открыли коробки, ну... Это было не то. Качество было ужасным. Оно совершенно не соответствовало тем образцам, которые мы предоставили. Я не могла такое продать своему покупателю. Мы не могли это выставить в магазин. Это совершенно не соответствовало тому качеству, которое мы заявляем. Естественно, потеряны деньги, потеряно время. Очень многие покупатели остались без своего товара ну, по факту просто я не могу писать свои чувства. Я знала просто, что это конец. Мой магазин остался без товара, остался без связи. Это конец, просто все, бизнес закрывается. Но спустя какое-то время, пока мы еще как-то пытались выплыть, один из моих друзей посоветовал мне обратиться в компанию e -bar. И надо сказать, что я получила даже больше, чем я ожидала, потому что я думала, что они просто помогут наладить да, там, коммуникацию и логистику, но они помогли найти продукты, они помогли обеспечить логистику прямо от фабрики до курьера, они даже предоставили нам складские помещения в Китае, то есть это было просто находка, настоящий подарок судьбы. И я совершенно не жалею, что я тогда доверилась, потому что это помогло спасти мой бизнес. Договор с компанией eBay просто вытащил нас со дна. Мы получили прекрасный товар в нужные сроки, с прекрасным качеством. Они полностью выполнили все обещания, которые были заявлены, и мы с удовольствием продолжаем дальше сотрудничать с ними. Я определенно рекомендую компанию eBay каждому, кто хоть как-то имеет отношение к бизнесу с Китаем Потому что они могут помочь во всем Логистика, обеспечение коммуникаций, качество, все будет в порядке Вы можете быть абсолютно уверены, что компания eBay поможет вам